ПСБшники приходили за чеченцами и многие говорили, ну это же чеченцы, они все бандиты с гор. Через пять лет они пришли за исламистами, они пришли за исламистами. И те же люди говорили, ну это же исламисты, Чедра. торговый центр в Нью-Йорке. Потом они пришли за русскими националистами. Я ненавижу русских националистов. Среди них есть бандиты и убийцы. Но арестовывали также невинных людей за политические взгляды. И эти же люди говорили, что 182 необходимо. Потом они пришли за анархистами. И те же люди, я слышу эти голоса, говорят, ну анархисты, бездельники, тунеядцы, наркоманы, завтра они придут за вами, за тобой, за тобой, за тобой, за мной. Кто защитит нас? Мы должны встать против этих государственных репрессий вместе, плечом к плечу. А для того, чтобы бороться с ними, надо понять, откуда взялся этот колосс полицейской машины, направленный против трудового народа. А очень просто. Когда Ельцин 93-м отменял выборных судей, когда многие годы после этого они оттягивали введение суда присяжных. Почему они это делали? Причина очень простая. Потому что год рабочий не получал зарплату, голодала его семья. директору, не выдержи нервы. Какое решение примет суд присяжных? Оправдает! Такое было, есть и будет. Они хотят буржуи, чтобы суд оправдывал рабочих. Поэтому они коррумпировали суд, коррумпировали полицию, коррумпировали органы власти для того, чтобы установить свой контроль над собственностью над рабочим классом запугать рабочий класс, запугать народ России. Именно поэтому они поддерживали репрессии против различных политических организаций и социальных групп. Но им отлилось потом, потому что сейчас этот голос выращен на крови рабочих, профсоюзных активистов, борцов за национальное освобождение. Он жрет теперь даже их отбирая у них собственность, и они задумались о том, что их ждет. Можно ли свалить этот голос? Можно! Как? Мы должны твердо сказать, мы выступаем за выборность судей, мы выступаем против тайных судов и судебной тайны, мы выступаем против военных трибуналов. Против той целой несправедливой полицейской системы, которая создана в России, но эта программа действий она неиспешно ведет не только к освобождению народа, она ведет к социальным преобразованиям в обществе. Исчезнет эксплуатация, исчезнет угнетение, рухнут тюрьмы, товарищи. И мы выступаем за разрушение тюрьм, за коммунизм. Потому что пока один человек сидит в клетке, другой человек не может.